Не моя страна В полнеба пламя И выбор строк Донбасс за нами И с нами Бог В полнеба пламя И выбор строк Россия с нами И с нами Бог Здесь памяти не предали отцов Здесь не отдали Дедовской земли Какой ценою Не отыщешь слов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 Россия с нами, и с нами Бог, в полнебо пламя, и выбор строг Донбас за нами, И с нами Бог.